Тогда я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль. Настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Совсем стурел. Не приближайся к источникам радиации. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Убей одному... Нас заметили открыть огонь! Вузяне собаки! Дорога, с фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. пока второй не видит он убит спокойной ночи пошли не двигаться если пойдем в обход у нас больше шансов остаться незамеченными. Четыре объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противник у машины. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. наблюдательный пункт и еще один патруль с севера подойдем ближе чтобы лучше все рассмотреть цель в наблюдательном пункте видишь ты смотришь не на ту башню та что справа от тебя Они приближаются. Открыть огонь! Хм. Придется привлечь их внимание. Они нашли труп. Слышал? Вражеский вертолет, ложись. Оставаться в тени. себя тихо, огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно, никаких резких движений. мной похоже они уже убили всех кого не смогли подкупить подаем ближе чтобы лучше все, все рассмотреть нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу Задача не из легких. Хотя с другой стороны, незаметно мимо них. Чрт! Нас вычислили! <связь> За мной! Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Подаем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Да, уже не знаю, надеюсь, скоро. Скоро. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу задача не из легких. Хотя с другой стороны незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Уничтожено. один готов по тем двоим у грузовика огонь не открывать мы должны нейтрализовать их обоих одновременно жди пока я не буду на месте я на позиции действуй как только будешь готов <связывая> оценитель в огонь!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 Выдвигаемся. Оставаться в тени. Никто здесь диких собак не видел? Назад! Говорят, украинцев пара человек пропала сегодня ночью в бассейне. Спокойно, он мой. Эй, Сьюзи! Вот как это делается. Вперед. Не двигаться! Ждать здесь. По фронту все чистое. Вот я тут в волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америки, кому уязвит? Эта страна давно уже катится. Не высовываться! Почему Выдвигаемся! Сюда идем! Там целое сборище, черт возьми. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять! Так, вперед! Все чисто. Оставайся на щеку. Мы еще не на месте. Успокойся, это дикая собака. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. вперед по фронту все чистое выдвигаемся ты только посмотри в этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Сюда идем. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! состоится вражеский транспорт уже на указанной территории ветер усиливается можно учесть порывы ветра а можно просто подождать пока он не утихнет но к этому моменту цель может скрыться решать тебе помни чему я тебя учил Учитывая переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули, на таком расстоянии придется также принять во внимание кориольскую силу. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, Он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. будут нас искать. Пора уходить. Нужно срезать путь. Следуй за мной. Лейтенант Прайса, со мной. Т-24, говорит А-6. У нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Направляемся к четвертой зоне посадки. А6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опайтесь. Опрывый этап происходит. время прибытия — 20 минут. Не опаздывайте! Топливо и так луга не сходят. Конец и полиция замечен враг! Повторяю! замечены Посадки! 6 Орлан в пути. Расчетное время прибытия — 20 минут. Не опаздывайте! Топливо луга и так, и так не сходят. Луга Конец луга. Луга. А6, «Орлан» в пути, Расчетное время прибытия — 20 минут. Не опаздывайте! Топливо и так не замечу, да нет враг. связи. Повторяю, у гостиницы замечены брыжевские солдаты. ...в посадке. А6, «Орлан» в пути, Расчетное время прибытия — 20 минут. Не опаздывайте! Топливо и так на исходе. Конец света. Он убит. Расчетное время. Учи, расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. У гостиницы и полиция замечен враг. Повторяю, у гостиницы Забудь о них, они за нами не пойдут. Нам пора в зону побора. Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливы и так на исходе. Конец связи. Повторяю, угостиницы замечены враговские солдаты. Посадки. А6. Эрлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливы и так на исходе. Конец света. У гостиницы болезни. Забудь о них, они за нами не пойдут. Нам пора в сону подбора. Сигнала. Быстрее! Устанавливай мину в бойдере, Дени. Он убит. Еще противник стыла. Открыть огонь! Райс! Открыть огонь по вертолету! Вместе мы его собьем! Спокойной ночи! Спокойной ночи, блюдо. Вот, вот, Чёрт! У меня вся нога разворочена. Я не могу встать. Прости, дружище, тебе придется меня нести. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Зона посадки на юго-западе. Мы все еще можем успеть, если поспешим. Скорее всего, они направляются в северо-залечное города. Противник приближается. Допусти меня я не буду, чтобы я мог тебя прикрыть. Еще противник с запада Противник приближается с запада. Чтобы я мог тебя прикрыть. Зона посадки на юго-западе. Мы все еще можем успеть, если поспешим. и едешь, дальше будешь. Всего, они Противник с, с юго-востока. с запада объект нейтрализован кажется все чисто можем идти дальше Мы постараемся их задержать. Сначала удостоверься, что в комнатах все чисто. She's dead. <coughs> Месте. Зона посадки с другой стороны того здания. Осторожно. Он убит. сигнала прием цель нейтрализована наш вертолет ждет на безопасном расстоянии опусти меня за чертовым колесом оттуда я смогу вести огонь чуть севернее с компасом чтобы найти наиболее подходящее место здесь нормально если у тебя остались мины самое время их использовать скоро враг будет здесь найди подходящую снайперскую позицию через 30 секунд я дам сигнал вертолету на снайперской позиции. Так, парень, я активировал моя Удачи! А-6, ваш координат полученный. Держитесь. Конец связи. противника пусть подойдут поближе ждем приказа открыть огонь открыть огонь Чёрт! Включите свои задницы, набор, прием. Готов! Дадим, готов! На критическом уровне у вас 30 секунд.